Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Краудс. Я вчера в него зашла. У меня есть видео на YouTube. И сегодня, как и обещала, буду проверять его на вывод. Давайте зайдем в кабинет. Значит, депонировала я вчера 50 рублей. Не забываем о том, что, друзья, это интернет, и какой бы ни был топ админ это инвестиции. Все, что связано с инвестициями, это всегда риск. Сейчас я соберу свою прибыль. Я рискую своими деньгами, вы же думайте сами. Вот. Сейчас страничка обновится. И у меня на балансе 4 рубля. Это пополнить. Кликаю выплатить. Я еще ничего не выводила. В настройках прописываем Pair кошелек. Так, и у меня на балансе 4, ой, да. Здесь уже прописано. Ну и все тогда выходит. Минимальная сумма 1 рубль. Вчера рубль 10 было. Сейчас ровно рубль. Максимум 5000. Так, ну что, вперед. Вывести, кликнула. 402. Мой кошелек выплаченный статус. Идем на Pair. Перезагружаю страничку. Вот мой депозит. Вчера я делала. Ну с учетом комиссии 398. 25 января. Перевод выполнен. 398. Ну, вот такой вот вывод Платят инстантом. Все замечательно. Но я в принципе не сомневалась. Вот. Так как нам дают бонус при регистрации 10 рублей. Пробуйте без вложений лож... зарабатывать. За два дня набираете минималку. И выводите. Даст вывести прекрасно. Не даст никто ничего не теряет.